Доброго времени суток, дамы и господа. Как мы прекрасно знаем, в обновлении 10.07 нас ждет много всего интересного, несмотря даже на то, что это не будет старт нового сезона, не будет нового пула данжей и не будет нового рейда, но все равно разные нововведения, которые делаются, они не могут не радовать. Разное обновление праздников, разная броня для разных рас, сочетание... Для монахов довольно-таки интересные по расам делаются Много-много всяких мелких исправлений И у людей периодически возникает вопрос А когда? Когда же это уже вообще выйдет? И когда это стоит ждать? Летом, осенью, зимой? Нет, на самом деле намного раньше Если глянуть сейчас в правый верхний угол То мы прекрасно увидим, что написано Spring Spring это у нас что? Весна, правильно, правильно Весенние месяцы Перечислю. Вдруг кто-то забыл, мало ли, вдруг кто-то в Вове живет и уже просто забыл об этом. Март, апрель, май. Май очень поздно. То есть вероятность того, что в мае выйдет 10.07, я надеюсь, 0%. То, что 10.07 выйдет в апреле, ну, мне тоже кажется, то, что это как-то слишком долго, потому что ну, по факту-то, если так глянуть, то, наверное, уже многое готово абсолютно. Мы там отправимся на запретный край, где пробудители стартовали свою цепочку стартовую, то есть небольшая новая локация. Мне кажется, там все готово уже и в целом все нормально. Поэтому, как мне кажется, это будет март, и это будет, наверное, середина марта, а ближе уже к концу февраля просто-напросто объявят точную дату. Я делаю полную ставку на то, что 10.07 будет где-то в марте. Середина. Или конец марта. Вот как-то так. Нововведения, которые будут 10.07, которые уже рассказаны, будут само собой на YouTube-канале рассмотрены, некоторые уже рассмотрены, поэтому открывайте плейлист по Dragonflight и чекайте абсолютно все. Как говорится, буду держать в курсе, буду продолжать держать вас в курсе. Март, середина, конец, ждем. Жду нереально 10.07. Хочу прокачать консорциум на твинках.